Все живые организмы состоят из клеток. Клетка может быть как отдельным организмом, простейшие, так и частью многоклеточного организма, растения, животного или гриба. В этом случае клетки образуют ткани, а ткани – органы. Согласованно взаимодействие клетки, ткани и органы образуют целостный организм. Отдельные особи формируют вид. Вид – это совокупность особей, имеющих сходное строение, ведущих сходный образ жизни, занимающих определенную территорию и способных к скрещиванию с появлением плодовитого потомства. Представители любого вида бывают разделены на отдельные группы – популяции. Популяция – это совокупность организмов одного вида, обитающих на одной территории и частично или полностью изолированных от других таких же групп. Сообщество растений, животных, грибов и микроорганизмов, имеющих общее место обитания, формирует биоценоз. Совокупность всех биоценозов Земли представляет собой живое вещество биосферы. Биосфера – это оболочка Земли, состав и структура которой определяется совместной деятельностью живых организмов. В ее состав входит живое вещество, костное вещество и биокостное вещество. Биокостное вещество образуется в результате взаимодействия живых организмов и факторов неживой природы.